Представляем шведскую стенку «Юниор». Несмотря на такое милое название, стенка выдерживает нагрузку в 250 кг. «Юниор» регулярно заказывают в образовательные учреждения, спортивные для спортзалов, а также в офисы для сотрудников. Благодаря порошковой краске и ПВХ-покрытию перекладин «Юниор» можно устанавливать даже на улице. Несмотря на свою универсальность, стоит шведская стенка него всего 3,560. В комплекте с фиксированным турником, как на видео, всего 5,270. Доступно в двух цветовых решениях. В белом и антиксеребро. Подробные характеристики по ссылке в описании.